Идея открыть бизнес на такси ко мне пришла в феврале этого года, когда я поехал за бизнес идеями в Москву. Там я провел несколько встреч, одна из них была с моим товарищем Максимом Шогалевым из Тюмени, который за полгода создал огромную компанию. В общем, он меня вдохновил этим проектом, я даже хотел инвестировать автомобиль в его управляющую компанию. Они фокусируются там на премиальных автомобилях, и мы их модель грубо говоря скопировали с разрешения Максима, но немножко по-другому работаем. То есть у нас в Челябинске не развиты, не используются спросом, точнее автомобили бизнес класса, ездить в основном все на экономе, поэтому мы взяли автомобили эконом класса. Нам очень повезло, я так как организовал мероприятие, у меня очень широкая сеть знакомств, и меня познакомили с человеком который более 5 лет занимается бизнесом на такси и очень-очень в этом эксперте. Мы поработали с ним, взяли у него консалтинг, он причесал нам все юридические моменты, страховые моменты, моменты по управлению водителем, найму сотрудников. Да. В общем, он нас хорошо так раскачал и мы заработали 47 тысяч рублей 4 автомобилей за неделю. То есть потенциально 200 тысяч рублей мы уже с 4 автомобилей за месяц можем и зарабатывать. Автомобили мы закупили марки Datsunondo, в том числе укомплектовали их зарядными устройствами, держателями для телефонов проводами установили магнитолу так как первый раз мы взяли без магнитолы а газовое оборудование поставили то есть автомобиль на газу машины мы вывели на линию 28 июня сейчас у нас 12 августа я сейчас расскажу про первый месяц он такой был немножко мандражным я вообще был на алтае проходил курс голодания там мы сначала их не установили на газ так как у нас как бы не было вот столько плеваний. и так мы там заплатили первоначалку по лизингу мы их запланировали потратить там ближе к середине июля и поэтому мы в первый месяц заработали там общей сложности 90 тысяч рублей это валовая прибыль которая вся съелась там лизинговыми платежами там газовым оборудованием и так далее всякими закупками мы их сдавали в первое время по суткам на 9 по 900 рублей в сутки Сейчас у нас работают в графике то есть по каждая смена 12 часов за смену мы берем либо 1000 рублей либо работаем 60 на 40 в сторону водителя то есть у нас водители тоже зарабатывают в этот бизнес я зашел не один я пригласил своего друга потом еще одного друга то есть мы занимаемся втроем каждого из своей зоны ответственности один операционный управление принимает участие второй занимается технической оснащенностью я занимаюсь больше моментами там юридическими бухгалтерии развитием ну и привлечением инвесторов почему мы выбрали именно автомобили датсун во первых нам их нам порекиндовал консалтер, тот человек, который нас обучал и который сейчас нас ведет. То есть мы планируем дальше именно с ним продолжать работу. Во-вторых, цена, конечно же, то есть автомобили в рынке там стоят 550. Мы с условием лизинговой скидки получаем за там 470 тысяч рублей. Это не пустой автомобиль, там есть там определенные там уже комплектация там кондер музыка и так далее также стоит упомянуть что автомобиль неприхотлив и просто как велосипед дешево обслуживание по запчастям и по ремонту всем привет меня зовут илья я занимаюсь оперативным управлением в управляющей компанией успех начали свою деятельность с конца июня текущего года основная деятельность сейчас направлена на сдачу машин в аренду под такси в данный момент у нас четыре своих автомобиля плюс один автомобиль работает под выкуп автомобилей марки Datsun, Datsun Honda. в ближайшее время планируем брать еще пять автомобилей. Непосредственно мои задачи это проведение собеседований с водителями, инструктаж по телефону, ответы на вопросы возникающие у водителей. Водитель приходит к нам, проходит собеседование, если у его устраивают наши условия, нас устраивает его история, так скажем. У нас есть человек, ответственный за техническое состояние автомобилей, он проводит непосредственный инструктаж именно на месте в автомобиле, обязательно проезжаем с ним там определенный маршрут, смотрим, как он ведет себя за рулем, адекватный он водитель или нет, соответствует ли его стаж, там, его навыкам. После этого принимаем конкретное решение, подходит он нам или нет. В данный момент мы практически закончили обучение специально приглашенного человека, который помог нам разобраться в некоторых нюансах такие как там ну, часть юридических вопросов он закрыл часть бухгалтерских вопросов таким образом сейчас мы более четко ведем бухгалтерию именно по налоговой схема сейчас отработана на четырех автомобилях когда берем машину мы отработаем ее на десяти автомобилях и после этого уже без проблем можно как бы это все дело масштабировать и хоть до 50 хоть до ста автомобилей без проблем. Почему мы выбрали направление именно такси? Изначально у меня были мысли такие, то есть я пробовал специально работать в такси, на себе тестировал это все, то есть я прошел, грубо говоря, там от, от водителя до там, владельца таксопарка. То есть я знаю всю кухню изнутри. Изначально Руслан, у него эта тема родилась отдельно, то есть и в его голове, в моей голове это родилась идея отдельно. И когда мы встретились и обсуждали, ну сошлись на этой теме и решили, что если уже у двух человек такая схожая идея, то, соответственно, это, ну, над этой темой можно работать. А в чем плюс то, что я там я и сейчас, допустим, ну, давно уже не садился, но, в принципе, могу там в любое время что сесть там, немножко потаксовать. Для чего это нужно? Чтобы, грубо говоря, держать руку на пульсе и понимать водителей, понимать их проблемы, которые там у них могут возникать, либо там что-то заявки не приходят, или еще что-то какие-то. Закрывать их, в общем, более. А разбираться в таксометрии какие-то моменты, любого могу проконсультировать и практически на все вопросы там ответить, если у них что-то возникает. Всем привет, меня зовут Тормозан, я являюсь партнером управляющей компании. Я отвечаю за техническую часть автомобиля. На всех наших автомобилях установлены газовое оборудование последнего поколения. В период нашей работы мы сталкивались со следующими проблемами. Неисправность топливного насоса, пробили колесо водителя, получили небольшие царапины по кузову. Также мы создали чат среди водителей, это позволяет им оперативно решать возникшие вопросы. А также мы обязали их отписываться, когда они выезжают за город. Это сделано для того, чтобы мы знали, что водитель выехал за город по заявке, а не случился какой-то форс-мажор. Также в каждой машине имеется журнал приема и передачи водителя. Заступая на смену, водитель принимает техническое состояние автомобиля, уровень жидкости, состояние колес, состояние салона, состояние кузова. И только после этого водитель ставит в журнале подпись о том, что... Что автомобиль принял. На данный момент данный вид бизнеса очень популярен в стране, поэтому если у вас возникают какие-то вопросы дополнительные, обязательно пишите в комментариях, я вам на все отвечу. До встречи на канале, чтобы у вас все было хорошо, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, обязательно увидимся с вами в следующем ролике. Удачи!